Как ухаживать за машинкой? Вот это снимается очень легко. Просто здесь надо придерживать а... саму вот это лезвие на себя. Все снято. Здесь много волос остается. В комплекте шла щетка. Щетка где? Вот Щеткой все это потрясаем все счищаем и она будет работать как новая сложнее конечно снять очень легко вот ставить ее сложнее ну, примерно таким же способом, чтобы этот пазик стал сюда. Все. Если у меня получилось, получится у всех. И перед тем, и после этого, в комплекте масла шло. Не знаю, как там резкость настроилась, не настроилась. Здесь вот смазываем все будет хорошо так и бритве нет сноса в машинке если сломается головка ее можно всегда поменять продается на алиэкспрессе